Торговый робот обратный импульс. Рад всех приветствовать и сегодня я хотел кратко рассказать о новых фишках, которые появились в торговом роботе обратный импульс. Робот вызвал настолько большой интерес у всех трейдеров, что мы по горячим следам сразу же внесли достаточно существенные коррективы в его алгоритм и все новые доработки и фишки намного расширили возможности данного торгового робота обратный импульс. Но давайте посмотрим, что же появилось нового. Во-первых, появились дополнительно два новых сигнала, которые снижают расходы, комиссию и проскальзывание. Появились дополнительные условия фильтры, особенно будут полезны тем, кто работает со стопами и профитами. И появилась возможность работать в антирежиме. И были обновлены готовые формулы для тестирования, которые можно заказывать в комплекте с данным роботом. Какие параметры появились новые в данном торговом рынке? Это защитная дельта, которая служит для фильтров сигналов и отметает ложные входы. Появились для фильтров для тех, кто работает со стопами и профитами. И появился еще дополнительный сигнал, который использует цену закрытия. Этот сигнал дает меньше входов и дает меньше ложных входов. И специально для тех трейдеров, кому тяжело пережить убыточные дни, есть режим антиторговли. В режиме антиторговли робот будет совершать все то же, работать по алгоритме, но только с точностью да наоборот. Это позволит его использовать те моменты, когда данное, данный алгоритм не работает на биржевом рынке. Давайте посмотрим, что такое антирежим на примере тестер-стратегии. К данному роботу можно заказать курс по подбору прибыльных параметров. В этот курс входят готовые формулы. В этот курс входят уже готовые формулы. Если на них посмотрим, это может показаться достаточно сложно для тех, кто не обладает науками программирования. Для того, чтобы протестировать, вам фактически нужно менять параметры всего лишь в нескольких строчках. Точно так же, как и в конфигураторе. Зададим режим торговли с переносом позиции. Зададим тип стратегии. Возьмем нулевую дельту. И протестируем сначала в отсутствии антирежима. Возьмем инструмент Сбербанк. И протестируем ее за 2018 год. Проводим бэк-тест. И получаем сразу готовые результаты. Смотрим отчет и видим, что в течение года робот зарабатывал, но были существенные просадки. Просадки свыше 25%. И по воле судьбы... Самые плохие месяца оказались это месяц май и сентябрь, тот месяц, когда и стартовали продажи данного робота. Но давайте возьмем самый плохой месяц май и продемонстрируем, что такое режим, антирежим робота. Задаем с 1 по 30 мая. Проводим бэк-тест. Будем делать все с третьим плечом. И получаем следующий результат. Если бы мы начали торговлю, то мы потерпели бы существенные убытки. И в мае потеряли бы около 20%. А теперь давайте включим антирежим и посмотрим, что даст использование антирежима за май. Нам необходимо в формуле поменять всего лишь одну, одно значение. Включаем антирежим. Сохраняем параметры и еще раз проводим бэк тест загружаем результаты и видим что результаты совершенно другие и за май из убытка минус 20 процентов роботу удалось заработать по текущему алгоритму 22 с половиной процента вот такое торговля в обратном направлении Теперь обновленный робот с такими параметрами которые у него есть позволяет вам теперь работать не только в режиме когда Сигналы работают, но даже в режиме, когда рынок плохой, тухлый и когда есть возможность работать только в боковике. То есть когда полный боковик, вот тогда антирежим работает. Но в большинстве месяцев, как вы видели, больше работает прямая стратегия по прямому алгоритму. Я всем советую рассматривать данного робота не как золотую рыбку, как еще одну возможность получить профит на биржевом рынке. И рекомендую заказывать курс вместе с роботом. Для чего? Для того, чтобы проверить результаты на истории и убедиться в работе алгоритма, учесть дополнительно свою комиссию проскальзывания, подобрать оптимальный инструмент и подобрать оптимальный таймфрейм, на который данная стратегия будет лучше всего работать в текущей биржевой ситуации. Все может изменяться. Может меняться и инструмент, на котором это хорошо работает. Например, нефть. 5 лет назад вообще данный алгоритм не принимала. И на нем он показывал убыток. Сейчас на нефти данный алгоритм стал работать. Поэтому все меняется на рынке. И нужно следовать за рынком. Подстраиваться под него. И тогда у вас все получится. Я благодарю всех за внимание. Те кто уже заказал данного робота. Может обновиться и получить все новые фишки абсолютно бесплатно. Те кто данного робота еще не использует может тоже присоединиться к торговле по данному алгоритму. Можете дополнительно посмотреть вебинар по роботу «Обратный импульс», ссылка на которого есть в конце данного видео. До свидания.